Всем привет! Вы на канале Saplay. Сегодня мы играем в фосмофобию, фармим предметы, потому что у меня нету денег. Сейчас уже, в принципе, 328. Мы можем купить датчик движения и мы можем купить дополнительный фотик, чтобы. Ну, чтобы заработать больше. В принципе, одно купить. Один купить крестик. И я думаю, пора бы мне уже купить мощный фонарь. И у меня опять нету денег. Если я сейчас проиграю, я не знаю, что будет. Но это уже не смешно. Давайте, наверное, возьмем Willow Стрит. Карта маленькая. Для фарма денег идеально подходит. Сложность средняя. На профи я пока что боюсь заходить, потому что... Очень давно не играл. Очень сильно поменялись поведение призраков. И... Поэтому... Пока что так. А, Зажечь благовоние. При помощи направила на микрофон. Но вот я его не купил. Ну как так-то, а? Ну почему такие задания? Странные. Ладно, я буду брать по классике свой стандартный набор охотника. Я все думаю про МПшку, что нужно ее брать в первую очередь. В принципе, ладно. На улице небольшой туман. В принципе, погода хорошая. Шкатулки нету, карт нету. О, а что, дверь открыта? Щ щиток у нас в подвале. Серкало у нас есть. Серкало, это хорошо. Так, что заблудился? Кости рука лежит здесь. Дверь открыта тоже. Я не понял. Ты что, тут без меня уже развлекаешься? Призрак. Что это за звуки? Так, думаю сразу стать... Не, он наверху там... Охренеть просто как буянит там просто что-то разлетается в клочья Эй, ты где? А что тут кидаешь? На кружка Подождите У него тут нету Или кружка отсюда вылетела? Ну нет, ты же не можешь здесь быть? Очень странно. Это же не могут быть болезницы. Короче, мы сейчас не будем делать. О. А, нет. Или о. Короче. Есть не лайфхак. Прямо вот так. Все, хватит. Чуть нет. Я знаю, где он. Здесь. Здесь находится. Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты старый? Ты злишься? Ты хочешь нас убить? Ладно, понял. Наскал... Да! Хм. Ладно, он сказал смерть. Дэй. или кто это Дейв? дит смерть я твой дит а, в принципе там он очень хорошо буянит поэтому можно им пашку взять так у меня же ух ни себе я думаю что вот это мне нужно взять выпить хотя бы одну таблеточку Посмотрел, зеркало называется Ладно, зато быстро комнату определили Иди, он отсюда кидается. На тебе. Кинь еще что-нибудь. Это нычка, в принципе, хорошенькая. О! Ты уже пишешь? А где ты кидаешься? Нифига себе там. Какая-то какашка лежит. Это полтерги есть. Это полтерг. Дай нам знак! Дай нам знак. Ладно, возьму кофе. Попью в машине. У меня соседи охреневают от этой игры. Так, это я домой заберу. Нет, ты поставь. Блин. О, отлично. Так, так. Он, того, еще по стеклу стукает. Поэтому надо смотреть стекло. Это хорошо, что он здесь с краю. прям замечательно. Ставим просто здесь сразу эту штуку. Кстати, зря я ее включил. А ну, хотя, в принципе, она не мешает мне. Призрачного огонька я не вижу. Не наблюдаю. Блин, надо подч подчикать этим. Ой-ой-ой. Где-где-где-где-где-где? Два. Это полтергейст. Три. Ты пытаешься выйти? Ай, с улицы замерится? О! Новый способ определения призрака. Так, давайте мы сюда ее кинем пока что. Что нам посмотреть? Следы осталось. Датчик движения нам не нужен же. Стать свидетелем паранормального явления. А то, что он кидает, все. Это не паранормальное явление, да? Кстати, на был два фотика взять, че это? Один взял. Ну, слушайте, мне в принципе охота не нужна, да? Зажечь благовония. когда я кину крест. Свет выключил А, он в целом везде его выключил Рука Чипоник Как говорит одна Моя любимая блогерша А я что, не взял фонарик? Надо сходить Так, я вообще заблудился Где я? О, помогите Выпустите меня нет, давайте сходим за фонариком Ну и надо будет сходить свет включить Так, здесь еще где-то кость у нас лежит Рука Интересно вообще каких Какие у нас есть стримеры по. Ну не стримеры, а летсплейщики по фосмофобии. Я знаю только вот сестру Винчестер. Плюс кто ее знает. Амор. Это, я так понимаю, брат ее. Минус, кто его знает. Нет. Я вообще на него с него сначала начинал, а через него перешел, получается, уже на сестру. А, в принципе, пойдемте посмотрим этот а, Лазерный проектор Вот, недавно наткнулся на Фирумана Ну и то, потому что сестра с ним Стримила И... И кто у нас еще там? Какой-то Дели Мур или кто? Ну он просто челленджи прикольные делает Все, больше никого не знаю Так, а может быть у нас и не может быть а, радиоприемник отпечатки рук а нет может быть призрачным огонька ним емп 5 не может быть записи Это полтергейст Не прям, не прям уверенно сто пятьсот процентов зажечь благовоние. не нам надо еще пофоткать все а мне же один фотик или два Сейчас мы нафармим быстренько денег Ну ты будешь кидать или нет? Ты хочешь нас убить? Открой дверь Open the door Стучи в окно Что-нибудь сделай, пожалуйста Котик есть на месте? Так, ладно нет, фонарики не буду выкидывать. Сейчас мы насыпем солью, пофоткаем. Как он обдавливается солью. В принципе, можно уже взять одну благовошку, закинуть туда просто так. Знаете, на всякий случай. Так, ну в принципе, можно сыпать. Блин, вот здесь этот ковер под ним не видно следов. Ой! Ты что так быстро? Где? Где следы? Куда пошел? О! Все идеальные фотки. Кость, шаги, шаги, взаимодействие, записи. Ну, клас. Ну это полтергейс, как мы и предполагали. А, сейчас еще сфоткаем следы. Я не думал, что так быстро на что-то наступать. Дядь, ты ч так? Такой неугомонный. Хоть бы подождал. Дай нам знак. Дай нам знак. Даст знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Да не, хоть что можно, типа, мне надо просто пофоткать. Дай нам знак. Дай нам знак. Наступи. О. Такой послушный призрак. Раз. Два. Еще и стекло постучал. Но ну, у меня уже нет снимков. Отлично. Все снимки на 3 балла. Это полтергейст. Сейчас посмотрим. Ну, мы, наверное, максимум, что еще сможем сделать, это благовоние. А, стать свидетелем паранормального явления. Так он не показывает себя. Ну, пойдемте. Станем свидетелем паранормального явления. Я думаю, что мы сейчас просто встанем в комнате и будем стоять. Мы можем вызвать охоту, но охота вроде не считается паранормальным явлением. Поэтому. Попробуем выключить свет. А то, что летают вот эти всякие предметы, это никого не смущает, да? То есть то, что тут следы у меня появляются, это не свидетель паранормального явления. Сейчас буду что-то говорить. А давайте раз еще включим. Где она? <звук> Ух. Все, спасибо большое. А. Шурму. Нати. Кушайте, пожалуйста. Все, такая у нас получилась каточка. Легкий фарм денег. Думаю, что это будет последняя игра на сложности средняя. Следующие игры будут на сложности профи. Призрака мы выставили, выставили. Блин, жалко не взял. Вот я еще думал. А, нет, я не про него думал. Я думал, что этот... Взять датчик звука. Про микрофоны, кстати, не думал. Но скоро у меня все будет. У меня раньше было много денег. Раньше был богат. Ну, бонус за идеальное расследование не дадут. А почему фрагмент 52? 200 почти что, это хорошо. Одно паранормальное явление, что нам и нужно было. Ну, в принципе, все. Определяли призрака мы... Сколько? 12 минут. Всем спасибо. Поставьте лайк. Буду очень рад. Всем пока. Хорошего вам времени суток.